Ассалам алейкум, деда. Алейкум ассалам. Как дела? У меня все отлично, сынок. Твои как? Нормально, деда. Вот у меня вообще не клет, А у вас, смотрю, клет. А вы на что рыбачите? Я на червя, сынок. А я на мотылька. Ассаламу алейкум, деда. Алейкум ассалам. Как дела у вас? Все хорошо у меня, у тебя как, сынок? Нормально. Деда, я вот смотрю, вчера у вас клювалась, сегодня клюет. не вообще не клюет. Вы на что сегодня рыбачишь? Сегодня на только. А я на червя. Деда, а как вы узнаете, в какой день на что клюет? Просыпаюсь я утром, сынок, и смотрю, на какой ноге у меня лежит хуй. Если на правой, значит на червя, а если на левой, Значит, нам мотылька, деда. А если он у вас стоит? Эх, сынок, если бы у меня хуй стоял, я бы хуй на рыбалку пришел.